Представьте себе аппарат, который днем выполняет функцию шоковой заморозки, шокового охлаждения, размораживания полуфабриката, а ночью расстаивает тесто для утренней выпечки. Не удалось представить? Тогда знакомьтесь. Аппарат шоковой заморозки Apache Offline. Аппарат «Шефлайн» – это возможность шокового охлаждения, шоковой заморозки, расстойки с последующим охлаждением, хранения замороженной или охлажденной продукции. В этом аппарате установлен инновационный ультразвуковой увлажнитель, благодаря которому мы можем понижать влажность в камере с 95% требуемых для хлебобулочных изделий, до минимальной влажности, требуемой для охлаждения шоколада. Перед нами многофункциональный шкаф Apache Fly на 6 уровней загрузки. Максимальная загрузка для шокового охлаждения от плюс 90 до плюс 3 градусов 15 кг, для шоковой заморозки от плюс 90 до минус 18 градусов, 11 килограмм. Чем примечательный этот шкаф? Помимо гастрономических емкостей, так называемых GN1.1, мы можем загружать в него емкости IN400 на 600. То есть это пекарские емкости. Также в линейке Apache Offline представлены аппараты на 5, 7, 10, 10. 14-20 уровней, а для больших производств на одну, две либо три вкатные тележки. Панель управления – тачскрин, понятно, доступно информативно. Рядом с каждой строкой кнопка информации, поясняющая принципы работы выбранного режима. На панели мы видим USB-порт, он предназначен для обновления программного обеспечения загрузки-выгрузки рецептов и протоколирования ХАС несколько приятных дополнений. Термощуп, позволяющий сделать работу компрессора максимально эффективной. Размораживание горячим газом, позволяющее за несколько минут удалить иней из рабочей камеры в конце каждого цикла. Снаружи и изнутри шкаф выполнен из нержавеющей стали. Толщина изоляции 60 мм. Легкий доступ к отверстию для слива конденсата. Легко заменяемый магнитный уплотнитель. Шкаф может работать при температуре окружающей среды плюс 43 градуса по Цельсию. Ну что ж, перейдем к расстойке. В этом аппарате три варианта режима расстойки. Первый – это расстойка с остановкой брожения. Расстойка для деликатных сортов хлеба, допустим, для чабаты, долговременная, с прерыванием брожения. Растойка в ручном режиме, когда мы сами задаем параметры внутри камеры, как то... Часы, минуты, температуру, вентиляцию и влажность. И непрерывная расстойка, расстойка которая нужна, допустим, для таких сортов теста, как слоеное дрожжевое. Для работы в этом режиме вам нужно выставить контрольные точки. При достижении нужной влажности и температуры аппарат просигнализирует. Вам останется только загрузить продукт внутри камеры. Ну что ж, посмотрим, что происходит с нашим слоеным тестом, по-моему, все прекрасно, тесто поднялось, можно ставить выпекать, шоковое охлаждение, шоковая заморозка. Особенностью этого аппарата является возможность контролировать работу компрессора в зависимости от объема загружаемой продукции. Нам необходимо заморозить предварительно приготовленные в аппарате Сувит свиные ребра. Выбираем режим замораживания до минус 18 по времени, у нас есть готовые рецепты. Выбираем мясо и рыбу, так как у нас мясо. Камеру мы предварительно охладили. Аппарат нам предлагает выбрать э, количество продукта. Я думаю, что это будет примерно 20% от общего объема камеры. Включаем ОК. И первый шаг у нас пошел. При достижении заданной температуры внутри продукта аппарат переходит в режим хранения, в режим Hold. Так, ну что ж, проверим э, наши ребра свиные. Мне кажется, великолепно замерзли. Вот, смотрите сами. И теперь хочу вам показать еще один момент интересный, который существует. Или функция, которая существует э, в нашем шокере. Эта функция называется оттайка или разморозка. Любой профессионал знает, что э, мы сейчас работаем все по протоколу Хаск. То есть как замораживаем продукты, так и размораживаем продукты обязательно по протоколу ХАСП. Выбираем на дисплее мясо с костью. А, загрузка продуктов в процентном соотношении от объема камеры. Я думаю, что это 20%. Окей. И вот камера сразу переходит в режим а, оттайки. Дисплей очень информативный. Смотрите, я всегда могу посмотреть в каждом цикле, при какой температуре воздуха, при какой, при, каком, э, при какой вентиляции и какое количество времени я буду тратить. Допустим, первый минус 20 в течение 36 минут. А, второй, я думаю, что, наверное, 16 это многовато. Давайте возьмем 10. И последний, я думаю, что это будет 0. Нажимаем ОК. Все. Цикл запущен, и через пару часов наше мясо будет в идеальном состоянии. Ну что ж, друзья, посмотрим на наши ребра, которые, как вы помните, были приготовлены в су виде, затем а, заморожены в нашем шоковом шкафу. И сейчас мы их поставили на оттайку. Посмотрим, как, как произошла оттайка, собственно. Ну что ж, прекрасно, мне кажется. И мы можем работать с этими ребрами уже э, на режиме регенерации э, в нашем жарочном шкафу в томате Apache Chef Line. Хотелось бы выделить возможность приготовления замороженных десертов, таких как гранита, мороженое, кремовая масса. Например, чтобы приготовить десерт из мороженого с ликером, выходим в персональное меню, выбираем программу мороженое, она уже здесь предварительно заложено. И можем загружать продукт.